Через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда, помните, люди, покуда сердца скучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. В горле сдержите стоны. Горькие стоны. Памяти павших будьте достойны. Вечно достойны. Люди, Покуда сердца стучаться. помните, Какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Объявляется минута молчания. За что? Вы на и вообще у нас в Москве такое впечатление, что тоже идет какая-то спецоперация. Все площади оцеплены, центр города оцеплен, полиция кругу. Ирина, а что вас связывает с Украиной? Можете? Ну, я родилась в Белоруссии. Там как бы к Украине еще ближе, чем Россия, в Западной Беларуси. А, в, Белор... в Украине у меня живет много друзей. Даже родственники по моему мужу. Ну, отдыхала в Украине. И вообще-то был брат... братский народ. Не был, а есть наш братский народ. Хорошо. Можете я вот пояснить, почему вы, вот вы считаете, что вы имеете право высказывать свое мнение? Вы же пришли на Манежную площадь что-то высказать. Вот почему? Да, я пришла на мане... вообще я пришла на Манежную площадь с той болью, которая у меня шла, в церковь, в часовню, которая находится на Красной площади и в церковь. Но поскольку на Манежную площади прогуливающихся было очень мало, но при этом было очень много, очень много сотрудников полиции, были сотрудники СМИ, у меня появилось желание просто через стихи высказать свою боль, которую я чувствую. Любая, а какова можно? она сейчас очень-очень Да, конечно. Ну, смелых людей. Кто не боится дать свой комментарий. Правда, их задерживают сразу. Ирина, да. вы, правильно, правильно ли я понимаю, что вы участник акции? Против войны, так mm. назовем. Или против спецоперации, неважно. Mm. Ну, не совсем участник акции, поскольку тогда, когда я пришла на Манежную площадь, митинга как такового не было. Подождите, но по решению суда вы же по решение, участвовали? По решению суда, да. Российская Федерация а, тогда, тогда в да. лице правоохранительных органов да. и судьи да. сообщили, что вы участник митинга. Совершенно верно. Есть у вас комментарий какой-то по ситуации? По ситуации? Да. Наверное. Но только он такой. такой. Чуть-чуть подумать. Хорошо. Стихи. Маленький кусочек могу прочесть. Люд, могу сердца стучаться. Помните, какую ценой свою на счастье. Пожалуйста. Помните. Подождите, пожалуйста. Не я проходимся. не закончишь. На океане родоки. Том, что публичными средствами не было согласовано с целью подделать письмо, но не реализовал. Продолжал сканировать коды, соответственно, полицейские начали следить. Это было затемно. и доставлено в отделение полиции. Он будет ямашковский, которым в отношении нее будет составлен протокол. У меня просто силой отняли мобильный телефон, когда, э, когда звонила мне моя дочь, ничего не успела ответить. В результате у меня были ушибы, синяки. Потом мне пришлось идти в медицинское учреждение, фиксировать все это. А также с, с 19 часов до 20 часов, поскольку у меня начался нервный шок, я просила сотрудников полиции вызвать себе скорую. Или хотя бы дать мне телефон, чтобы я смогла вызвать скорую. Целый час, только в 20 часов... Поступил звонок в скорую, скорая приехала через 15 минут. Никто мне не предъявил никакого обвинения. Я рассказала сама в результате, что было 13 числа, 13 марта при задержании. Однако в протоколе было написано совершенно иное. В 2 часа ночи, в час ночи меня отпустили. И только выйдя, дети меня уже разыскали по всем отделениям полиции, милиции. Хорошо, в не звонили, в больнице звонили, разыскали. Когда я к ним вышла в час ночи, я вдруг обнаружила, что у меня ни телефона нет, ни часов, которые у меня точно так же отняли, и нет никаких копий протокола. Мне пришлось вновь вернуться. Еще в течение целого часа я умоляла заместителя начальника, Отделение для того, чтобы мне, наконец, выдали, сжалились и выдали этот протокол, отдав мобильный телефон и часы. Мобильный телефон и часы мне не отдали, но через час ума всех этих разговоров мне все-таки выдали копию протокола. Я подам жалобу в прокуратуру на действия полиции, потому что я считаю, что там были нарушены все мои права. Ирина, а вот по поводу нападения на вас подробнее можете рассказать в отделе полиции? А, в отделе? Это еще было даже... А, хорошо Бат, на улице раздался телефонный звонок, когда нас еще даже не ввели в отделение. В на ваше здание телефон? В здание, да. Когда еще даже в здании не ввели, мы стояли около здания. Раздался звонок, дочь моя звонила. Вот тогда он на меня набосился. Все, что успела моя дочь услышать, да я ответила, все, что она успела, что вы делаете? Тогда он схватил меня за, за правое плечо, втащил в здание и продолжил отнимать телефон. Угу. Ну вот тогда я получила удар под левую в грудь, ну, вот в ребро с левой стороны. У меня остались Это синяки кулаком. на правой Честно говоря, я даже не помню, как он меня ударил, потому что все, что я запомнила, это какие-то нечленораздельные, жуткие крики и глаза. Злые. Не злые. Это была ненависть, которую, наверное, в жизни не забыть. Такую, такую ненависть даже сыграть невозможно. Сколько ненависти было в глазах этого сотрудника, сотрудника полиции по возрасту моего сына детям своим расскажите о них чтоб запомнили детям детей расскажите о них чтоб тоже запомнили встречайте трепетную весну Все. Все, я закончила. У нас сейчас не это, uh, стихотворческий... это то, что я читала. Я Признать на 5, 5, 2, 2, наказание в 5 в штраф тысяч рублей. Постановление может быть обжаловать суд, Судебный Копию постановления, получили. Судебный Ирина, а вот скажите, чтобы вы э, сообщили тем лицам, кто начал войну? Там же Владимир Владимирович Путин выйдет. Если была такая возможность с ним встретиться? Ну, прежде чем сообщить что-то Владимиру Владимировичу Путину и депутатам, до которых, наверное, далеко и высоко, как до неба, я бы хотела обратиться ко всем простым гражданам, простым россиянам. Пожалуйста, думайте, думайте, анализируйте. Даже если вы смотрите только новости по нашему телевидению, вы сопоставляете то, что вам говорят вчера, позавчера и сегодня. Даже тогда вы сделаете выводы, пожалуйста, думайте.